Оранжий нас сбудет, смотрите, я еще не проснулась, а он не здесь, сейчас пойдем гулять. Еще гулять пойдем, да, еще видите, еще камера да, да, да, встаю, встаю, встаю, а кто сказал, что надо вставать, это собака сказала, да, да, да, встаю, надо идти гулять, да, гулять ты хочешь, чтобы я пошла, ну все, встаю, мы делаем после пробуждения, это идем собаку гулять, это вы уже видели потому что по-другому как... И хорошо, что у меня есть Оксана. И у нас... Как хорошо. Но что нет? Все еще в Стоп, все еще в тыньке, да? Да! Сейчас пойдем с тобой гулять. Так вот, прям ну через балкон-то не пойдем. Нет, через балкон-то не пойдем. Но тепло, день будет теплый. Доброе утро! Всем привет, с вами Оксана Майкова, я помогаю инвестировать в недвижимость Испании максимально выгодно и безопасно. И сегодняшний утренний блог я начинаю с такого сюрприза для себя самой. Вчера вечером я открыла YouTube-канал и к ужасу увидела, что появилась только полезной информации по обзору недвижимости на YouTube-канале, что все ролики, касающиеся подготовки к покупке недвижимости, о том, как выгодно купить недвижимость, о том, как обезопасить себя от покупки недвижимости, то есть этих роликов ни на первой, ни на второй странице YouTube нет. Это нужно исправлять, правда? Ну вот я так решила. И я поняла. Знаете, как свою, наверное, ошибку в том, что какое-то долгое время ты делаешь определенный контент, привычный, и не заботишься о том, чтобы твой контент доходил до твоих прямых зрителей, потому что живешь по такой привычной схеме. Так вот, привычная схема рушится, и наша схема тоже рухнула. И вот эти, помните, наши брифинги 5 числа каждого месяца? которые требуют конечно, подготовки ваших вопросов, то есть на них тоже вопросы перестали приходить. Я понимаю, с чем это связано. Слава Богу, появились блогеры, появилась профессиональная такая поддержка, скажем, туристич э, туристических агентств по недвижимости. И сегодня этой информации на YouTube очень много. И только ленивый приедет в Испанию, ничего не зная о том, как эту недвижимость покупать. Поэтому мы тоже меняем свой формат, об этом я вам хотела сегодня сообщить. Ну и для того, чтобы вам не было скучно, было весело, скажем, интересно, сейчас, наверное, больше нужно делать, э, это я сама как бы с собой разговариваю, больше делать контента такого развлекательного. То есть что вокруг, что окружает те квартиры, которые в перспективе могут стать вашими, наверное, какие проблемы, с какими проблемами столкнетесь уже, переехав в Испанию. Ну вот в таком русле нужно вести сегодня работу. Я так думаю, не знаю. Если вы со мной согласны, пожалуйста, напишите об этом под, под видео. Да, дайте мне знать, что да, вот хотим вот это. И тогда будет все четко. Идет вот ваш преданный пес, если он вам предан. Смотрите, вот он сидит там вдалеке. И пока я записываю видео, это минут 10 уже прошло. Он сидит себе спокойненько в сторонке, не двигается. Я думала, пока я снимаю видео, он погуляет, потому что здесь шикарный ну, парк наш любимый, где можно погулять. А вот он сидит себе тихонечко и ждет, пока я запишу для вас видео. Вот так вот поступают самые настоящие друзья, самые настоящие собаки. А с вами была Оксана Майкова. Ребят, пожалуйста, не забывайте писать комментарии под этим видео. Неважно вопрос это будет, будет ли это какое-то оценочное мнение, это совершенно не важно, потому что после того, как вы подписались, нажали на колокольчик и поставили лайк, обязательно напишите комментарий, потому что это самое важное на сегодняшний момент ваша активность. Если вам не интересен контент, то, да, как говорится, и, ну, чего засорять время эфира. Поэтому только от вас зависит, какое, какую информацию мы выкладываем, о чем мы с вами разговариваем. И насколько мы друг друга поддерживаем. А с вами была Оксана Майкова. Хорошего вам дня. Увидимся завтра.